Добрый день дорогие друзья, я Игорь Черноусов. Данное видео является отзывом на бесплатную школу обучения заработка на YouTube от Дмитрия Комарова. Друзья, если вы зарабатываете в интернете, либо там начинаете зарабатывать в интернете, то на вашу почту приходит громадное количество каких-то уникальных методик, предложений по заработку, автоматизированных систем и так далее. В большинстве своем все, что приходит вам на почту, ну, с моей точки зрения можно назвать одним словом, это хлам. Потому что все эти уникальные в кавычках курсы, они носят чисто информационный характер. То есть вам за ваши деньги просто сообщают о тех сервисах, которые уже очень давно работают в интернете, и потом открывают страшную тайну. Оказывается, на этом можно зарабатывать. Люди, которые продают такие курсы, они зарабатывают только на продаже этих курсов, а не на практической реализации этих методик. Плюс есть стандартная схема покупки таких продуктов. То есть вам высылают что-то бесплатно, да? вы как бы заинтересовывают вас, а потом предлагают купить платный продукт. Но схема известная, схема давно работающая. И увидев в своей почте письмо от Дмитрия Комарова с предложением серии новых бесплатных видео, вот. У меня, конечно, первое желание было снести, потому что даже не помню, когда я подписался на Дмитрия Комарова. Вот. Но все-таки письмо открыл, потому что прежде чем удалить, я что-то все-таки смотрю, и вдруг увидел любимое слово «YouTube». Тема для меня очень интересная, да? и я решил все-таки посмотреть, что же это за базовый курс от Дмитрия. Значит, нажал, попал на... Яндекс Диск Очень был приятно удивлен, что мне сразу предложили забрать все уроки. Они предлагали, как многие, там, высылать по одному. Да? Начал смотреть. Значит, друзья, сейчас вот, пожалуйста, внимание, пожалуйста, соберитесь. Я сейчас скажу такие слова, которые, которым нужно прислушаться. Если вам Интересно, как же все-таки в интернете начать зарабатывать? Посмотрите обязательно эту школу. Почему? Значит, на это есть несколько причин. Значит, первая причина. Дмитрий не теоретик, то есть Дмитрий практик. И человек вам рассказывает не что возможно произойдет, или как возможно зарабатывать на ютубе. А Дмитрий рассказывает, как именно он зарабатывает на ютубе. Причем из его видео вы поймете, что человек, в принципе, ютубом занимается не так уж и давно, то есть меньше года. Это первое. Второе. В принципе, существует много различных методик от различных авторов, которые рассказывают, как зарабатывать на ютубе. Но в большинстве эти методики но неповторимо, понимаете? Мягко говоря, не все могут снимать там мега авторское видео какое-то и продвигать себя на Ютубе. Людей уровня Эльдара Гузаирова ну, в Ютубе единицы. И создать вот такой канал и зарабатывать на нем, ну, в принципе, может Эльдар, либо вот люди, так, его качество подготовки, его вот, творческих способностей. А Дмитрий в своем курсе рассказывает как на ютубе может зарабатывать каждый вот поверьте мне тот алгоритм заработка который предлагает дмитрий он реально доступен каждому человеку с минимальными знаниями в интернете то есть схема его работы его заработка на ютубе она легко дублицирована. то есть ее можно повторить вот для меня конечно это было Наиболее интересно, потому что эту схему можно рассказывать своим знакомым, партнерам. Пожалуйста, ребята, вот делайте вот по тому алгоритму. Алгоритм он раскрывает прямо в первом своем занятии. Пожалуйста, работайте по алгоритму, у вас будет однозначный результат. Еще один мега плюс этой методики заключается в том, что она именно авторская. Дмитрий Маров реально предлагает вам авторскую методику Дмитрий творчески использует YouTube он не стал тупо следовать тем правилам которые там выдвигает YouTube перед пользователями он их немножко ну не скажу что обошел он их творчески все он их творчески интерпретировал под себя но американцы же тупые а мы вот умные те громадные респект Дмитрию за его замечательный курс курс вообще рассчитан на любого человека если вы не знаете или мало знакомы с YouTube, мало знакомы с возможностями, как можно зарабатывать на YouTube, обязательно посмотрите. Если вы пользуетесь ютубом тоже посмотрите. То есть для себя, я, например, не скажу, что очень много узнал, но вот эту вот изюминку, которую Дмитрий же сказал, свою авторскую, я ему просто вот низкий поклон. Как работает техническая поддержка школы Дмитрия? Не могу ничего сказать, потому что у меня не возникало никаких технических вопросов по поводу реализации его алгоритма. Но, скорее всего, раз он ссылается на свою техподдержку, значит, он однозначно работает. В целом, о школе Дмитрия Комарова у меня сложилось отличное впечатление, поэтому рекомендую всем Значит, уроки школы я выложу на свой канал, чтобы вы поменьше искали. Подписывайтесь, смотрите, зарабатывайте. Спасибо, до свидания. Будут вопросы какие-то, обращайтесь в скайп. Скайп указан под видео и в самом видео. До свидания.